Казанский федеральный университет с каждым годом поступает все больше иностранных студентов. Очень важно помочь им адаптироваться в новой для себя обстановки и выучить русский язык. Именно поэтому до обучения на профильном направлении у них есть возможность поступить на подготовительный факультет. Здесь они не просто изучают язык. Они погружаются в новую для себя культуру. Ежегодно Казанский федеральный университет проводит олимпиаду для студентов подготовительных факультетов со всей России. Как отмечают сами участники, это отличный способ попробовать свои силы и проверить знания. Мы подвели итоги наградили лучших из лучших. Наградили ребят из многих стран мира, там порядка 35 стран принимало участие, то есть ребят, которые учатся на подготовительных отделениях различных узов Российской Федерации. В рамках Олимпиады были представлены несколько блоков заданий. Задания на знание русского языка и специальных дисциплин в области гуманитарных, естественно-научных, технических, и медико-биологических направлений. Yes, this, uh... Я готовилась к Олимпиаде. Не скажу, что задания были слишком сложными или легкими, но помимо органической химии, она достаточно сложная для понимания. Конечно, было чуть, -чуть сложно, но мы э, рады, что мы активно участвовали и тоже выиграли. Сама Олимпиада проходила в два этапа. Первый заочный, второй очный. Для Казанского федерального университета проведение Олимпиады – возможность привлечь потенциальных абитуриентов. Уже в июне им предстоят вступительные экзамены, а значит время выбора подходящего вуза все ближе. Мы друг с другом разговариваем, и у нас тоже есть как маленький клуб. Это официальный клуб, это просто клуб наших друзей. Вечером мы с ФМС один час просто практикуем по русскому языку. Отметим, что жизнь слушателей подготовительного факультета не ограничивается занятиями. Студенты знакомятся с русской культурой, развивают свой творческий потенциал и занимаются наукой. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.